Сейчас я сниму. Давай, сейчас сними. Замри на 30 секунд я просто как видео. Всем привет, дорогие друзья! Ну и конечно подписчики. С вами Тайна НЛО. Сегодня я вам покажу очень удивительные видео которые засняли очевидцы. Первое видео сюжет был сделан в Китае. То что вы сейчас видите рядом с необычным объектом, это купол. Вообще люди считают, что Земля под куполом. Но удивительно, русские, можно сказать, туристы заметили в небе необычную картину. Да еще какую? Этот необычный НЛО уходил под землю. Но то, что вы сейчас видите, оно как раз провоцировало вот эту необычную самостоятельную схему, а именно купол. Странно, но в тот день ни самолеты, ни вертолеты не летали, как будто власти знали, что происходит. Удивительно, во многих других случаях люди... Наверное, от страха бы убежали, но только не русские. Что вы думаете о том, что произошло в Китае? Но это еще не все. Китай это необычное явление. Там есть еще и множество баз НЛО, которые уходят по несколько километров вниз. Удивительно, что НЛО там часто бывают, и никто их не может заметить. Ни военные, ни другие структуры. Но что на самом деле может произойти, если купол прорвется? Не знаю, как вы, но скорее всего мы с вами улетим в другое измерение. Но это еще не ужасающие кадры, которые вас сейчас будут ждать. Я подготовил множество интересных, которые засняли с любых точек мира. Посмотрите кадры. Velocity 2257 feet per second. Altitude 3 nautical miles. А эти кадры были сделаны на МКС американцами. Удивительно, но что здесь скрывается, вы видите сами. Огромный портал появился, можно сказать, в этих местах, Антарктида. Вы видите внимательно, что облака скрывают этот необычный портал. Еще я вам хочу кое-что сказать. Все моменты, которые здесь происходят, они могут быть не просто ужасающими, а моментами истины и пугающими. Никто не хотел опубликовать эти видеосюжеты, пока не наступил 2021 год. Эти кадры не такие молодые, но что там происходило, видите вы сами. Понятно, что множество моментов, которые находятся прямо сейчас там, люди считают, что это портал другое измерение. Ученые после этого видеосюжета отправились туда. Что они нашли, никто не может сказать правду. Группа ученых, которые были в Антарктиде, просто-напросто... Погибли. Нет, не там а, По обстоятельству уже дома Думайте сами, почему Антарктида так приманивает не только ученых Но и людей, которые хотят больше власти Но это еще не все Эти кадры были потом заблокированы во многих других моментах Ну а теперь к другому видеосюжету А эти кадры были уже сделаны 99 1999 -го года. Удивительно, но астронавт не знает, что сзади него находится неопознанный летающий объект. Второй, можно сказать, астронавт пытался связаться с ним, но сеть была совсем плохая. Вы слышали, какие звуки издавал необычный шум, который блокировал рацию? Удивительно то, что этот неопознанный летающий объект находился несколько минут, можно сказать, в атмосфере Земли. После этого он улетел в сторону Луны. Такие видеосвязи, которые должны были всегда следить за астронавтом, стали отключать. Удивительно, но множество людей думают, что это все таки фейк. То, что происходит на Земле, это... Не то, что в космосе. Удивительно то, что, слава богу, астронавт оказался жив. После приземления через несколько дней два этих астронавта погибают случайно. Что с ними случилось и почему так произошло, никто не мог дать понятия. Я думаю, это все дело то, что засняли астронавты. Или то, что может... Напасть на Землю. А именно вторжение НЛО на Землю уже начинается. Приготовьтесь, дорогие друзья, к тому, что вы сейчас увидите. И эти кадры были сделаны 23 сентября. Вы думаете, эти необычные НЛО перестанут посещать нашу планету? Неизбежность того, что вы сейчас видите. И это не начало, не конец, а совсем другое. Нас обманывают по множеству причинам, чтобы мы не знали ничего про НЛО, про пришельцев, про монстров и других существ. Но как объяснить то, что мы видим своими глазами? Фейк, когда вы видите, как преступник направляет на человека пистолетом, тоже фейк? Или когда вы хотите купить что-то у другого человека, тоже фейк? Или мы просто живем в матрице, которая сейчас пишется другими богами? Но эти кадры, которые вы видите... Совсем пугают Мы не знаем много чего о них Мы не знаем из чего корабли Мы не знаем как с ними сражаться Мы живем в той среде Как травят людей на людей И нет у нас смысла воевать с пришельцами Пока мы воюем сами с собой И это факт Пока месть нас отвлекает Другое что-то надвигается Смотрите, удивляйтесь и думайте о том, что вокруг и везде одна тайна, которая не раскрыта людьми.